Но по факту на новом месте, когда мы не знаем ничего, вообще ничего, делается разведка. Вот, Если бы этого водоноса не было бы, бурили бы дальше. Скважина воду не дала. Пока бурили, верхние слои замыли. Отсыпка не помогла песком. Отступили и рядышком пробурили ровно. Компрессором почти не выкидывают, пока насос не поставишь, вода не идет. Четко. мы на новое место то есть место новое с одним известным то есть мы знали зеркало воды четыре с половиной метра там есть колодцы тумбы колодец трубчатый со сбестовой трубы диаметра 300 два штуки я там их увидал в нем и замерили зеркало это уже хорошо что мы уже знали зеркало воды в данном месте Абиссинские скважины то ли есть, то ли нет, своими глазами мы их не видели. У кого-то когда-то была, когда-то качала хорошо, по факту их там нету. Вот. Что дальше? Дальше у нас была рядом речка. Вот. Перепад с речкой был с уровнем земли, также был 4,5 метра. При бурении мы это увидели, то есть на 4,5 метрах пошел песочек. Иногда эти параметры совпадают, иногда эти параметры не совпадают. То есть при бурении там, где первая вода, иногда есть прослойка песка, либо хороший песок. Это у нас земля. Здесь мы со славой бурим, стоим, готовим технологические лунки. Здесь заказчик ждет с деньгами нас вот так, вот готов, готов их отдать, если вода будет. Дальше что? Мы начинаем бурить. Вот, наша Вот Начинаем бурить. Как раз на 4,5 метрах пошел песок. Уровень с речкой у нас совпал. 4,5 метра. Вот Бурим дальше. Суглинок, глина. То есть место новое ничего не знаем. Повторюсь, хорошо, что знали зеркало воды. Потому что на маленьких обесинках, вот именно на обесинках, очень важно... Знать зеркало воды, чтобы верхняя часть фильтра... У нас фильтр, кстати, был в этот раз 2 метра. Вот у нас фильтр был скважинный, был. он был 2 метра у нас. Мы его готовили в другое место. 2 метра фильтр был. вот Я потом замотал верхнюю часть скотчем, где-то полметра, а оставил полтора метра. Это нормальная практика, так можно делать. вот, Потому что если верхняя часть фильтра будет совпадать с зеркалом воды... 4,5 метра, да, вот где-нибудь здесь он будет стоять, чуть выше, то качать объясненько не будет, будет воздух подсасывать, вот. И лучше чтобы, он был, лучше, чтобы он был вообще подальше, понижение уровня воды, фильтр, все, воды нету. Алло, алло, Роман, вода кончилась, вы пробурили скважину неправильно, приезжайте, перебуривайте. А чтобы таких ситуаций не было, нужно, чтобы верхняя часть фильтра была подальше от зеркала воды, от статики. Вот, ну вот, да, бурим мы дальше, а, глина, песок Песок, глина, песок Короче, на 7,5 метрах можно было встать 7,5 метров Как раз все совпадает Тут-то нам заказчик говорит а, У меня скважина 12 метров Думаю, ну, значит, можно дальше пойти Попробовать пробуриться Начинаем бурить дальше Потому что все равно под вопросом здесь все было Суглинок, песок Песок такой какой-то непонятный плохо обваливается. Кто бурит, тот знает, что мелкий песок иногда плохо вымывает. Не иногда, а всегда. Если песок мелкий, то его намывает плохо. Его поломником либо ситом очень сложно намыть, потому что он мелкий, он растворяется с буровым раствором, вот не выходит. Когда песок рыхлый, крупный, его намывают в первую технологическую лунку прямо горстями, прям поставляем поломник либо сито, вот оно прям полное тут же. Вот в данном случае песок был не мелкий, но все равно его вымывал очень плохо. Вот такое ощущение, что он слегка прессованный, даже может быть с глинцой. Вот. Хотя ну, визуально глины не было видно. Ну, в общем, э -э были такие подозрения. Пошли дальше. Потом выясняется, что заказчик... Короче, пробурили один с половиной метров. Один с половиной метров пробурили, там дальше ничего не было. Выясняется, что заказчик, заказчик живет километрах в четырех от того места, где у него скважина. То есть заказчик сказал, у меня скважина 12 метров. Я думал, в этих местах, где мы бурим. А получается, по факту он километра четыре. От этого места, потом к нему ездили Все, принимаем решение обсаживаться на Ой, на 7 метров 7,5 метров вот мы решили обсаживаться Хотя пробурили 11,5 метров То есть ниже у нас пустота, глина Вот, Но это нормальная практика, иногда это практикуется То есть бурим скважину, вот, и верхние слои водоноса записываем Бурим дальше, если ничего нету Либо вверху было что-то получше Даже если мы обсадились ниже, потом можно приподняться на этот уровень если мы все записали знаем, куда поднимаемся. Вот. Обсаживаемся мы на 1,5 метров. Начинаем прокачивать водой, дуть компрессором. Ноль эффекта. Обсыпаю скважину песком. Ноль эффекта. Принимаем решение. Отступаем и перебуриваем рядышком ровно на 7,5 метров. На 7,5 метров. Все. Обсаживаемся. Фильтры верхнюю часть заматываю. Обсаживаемся, прокачиваем компрессором Воду выкидывать неохотно Вот Раскачиваем скважину, запускаем Все, вода пошла Пробуем воду Сильное содержание железа привкус. Кипятим воду, вода не желтеет Такое тоже бывает Привкус железа ну, Анализ мы не делали, поэтому концентрацию я не знаю Иногда бывает такое, что привкус железа есть Но концентрация небольшая железа. Когда кипятишь, она не желтеет Вот это данный случай В этом месте вода с железом, но она не желтеет при кипячении Вот Посыл в чем? Что на новом месте, на новом месте, все под большим вопросом, под большим вопросом, потому что когда приезжаешь на новое место, ты ничего не знаешь, если бы мы не знали зеркало воды, 4,5 метров, мы бы методом тыка, бурили бы, обсаживались, прокачивали, замеряли зеркало, если бы мы чуть выше встали бы, пришлось бы фильтр достать, углубляться, но по факту на новом месте, когда мы не знаем ничего, вообще ничего, делается разведка. Вот. Если бы этого водоноса не было бы, бурили бы дальше, 20 метров, 30, там 15, искали водонос, все бы записывали. И потом уже исходя из этих записей, где был водонос, какой и так далее, какие оттоки, мы уже принимали бы решение, куда вставать, на 15, на 20, на 30 и так далее. Вот. но В данном случае есть колодцы, зеркало известно, глубина небольшая, скважин, ну, по крайней мере, вот скважины, ту, которую мы сделали. Может быть, там дальше есть вода, но в этих местах, вот, железо, Большое содержание. Глубже не было смысла бурить, потому что там железо. Если бы верхних слоев не было бы здесь, да, мы бурили бы глубже, вода была бы железом, люди были довольны. Но там, где есть э, верхние слои, где нету железа, лучше, конечно, вставать в эти верхние слои, потому что люди э, рано или поздно узнают, что у соседа вода без железа. У меня железом почему? Выяснят глубину. У, у, у меня железом 12 метров, у соседа 6 метров. Все, ребят, приезжайте, перебуривайте. Вот как-то так. То есть на новом месте все под большим вопросом. Надеюсь, понятно. Сейчас мы это все в ролике увидим. Так, важный момент. Мне кажется, я упустил один. Почему, когда мы обсадились на 1,5 метрах, воды не было у нас? То есть мы качали компрессором, обсыпали песком, водой прокачивали воду. скважина не отдала, даже ее не обвалила. Вот, сейчас я вкратце постараюсь показать, чтобы было наглядно понятно. Так, получается у нас земля, здесь мы снова стоим со славой, ждем воду. Здесь заказчик у нас с деньгами, 50 тысяч у него в руках. Он готов отдать нам, если вода будет, Здесь мы должны соединиться, короче. Вот, не суть. Пробурили мы 11,5 метров. Так, побольше нарисую. 11,5 метров. 11, так, не так. 11,5 метров. А здесь у нас песочек, глина, песочек, глина, глина, песочек на 7,5 метров. Более-менее можно встать Дальше, с 7,5 дальше пошла одна глина Конкретная такая, хорошая, жирненькая Вот Пока мы бурили, дальше а, Насос буровой давил воду под давлением Вода сюда проходила, выходила наружу В общем, эти слои верхние замылись глиной То есть мы их замыли глиной, песочные слои Вот Потом прокачали скважину Обсадились вот на этот уровень, мы обсадились на этот уровень, фильтр мы все опустили, все хорошо, прокачали скважину водой, продули прессором вот она, пускай тут будет скважина, вот. вот наша труба, вот так вот, наша труба, вот так вот фильтр, фильтр наш, полтора метра, здесь я скотчем замотал, вот фильтр, фильтр. Вот дальше, дальше пробурено еще ниже, на 11,5. То есть дули, прокачивали, обсыпали. Что происходит? Песочек, который должен завалить фильтр, чтобы пошла вода, начинает потихонечку стекать, и он стекает вниз. Вниз туда, до 11,5 метров. То есть по факту фильтр не зажимается. Вода не идет сквозь него. Вот, вода стекает вниз потихонечку. Да и подзамыли мы сильно, там, и вообще, она, скорее всего, вообще мимо шла фильтра вдоль. Этого пробуренного отверстия Надо было бы ждать, не знаю, день-два Пока это все стекло бы вниз Наполнилось бы с 11,5 метров до нашего фильтра верхней части Зажало его Вот тогда вода, скорее всего, пошла Но это долгая процедура на новом месте Заказчик бы начал сомневаться В нашей квалификации, скажем так и вообще, и вообще, что скважина рабочая В общем бы это все могло закончиться печально Вот, поэтому мы принимаем решение Отступили и перебурили Все получилось, вот Но смысл понятен, да? Обсадились мы, вот это 11 метров. Обсадились мы на 7,5. Вот. Дальше. Дальше. Пустота. Пробуренное отверстие. гринистое И песочные стенки, осыпаясь, не осыпаясь, они как бы так вот плывут. Вот. Должны были зажать фильтр, а они плывут и потихонечку уходят вниз. Фильтр не обжимается, вода не идет. Все, воды нету. Вот такая ситуация. Надеюсь, все понятно. Вопросов приходит много. Вопросов приходит много, вот, не могу я всем в моменте ответить, поэтому вот в таком видеоформате постарался, вот, здесь я, по сути, я ответил на очень много вопросов, которые приходят. Можно ли подняться выше, как бурить на новом месте, почему не идет вода, а я пробурил глубже, ну и так далее. Вот, как бы одним видео постарался охватить а, несколько вопросов, потому что ребят некоторые огорчаются, а, Роман, не можешь уделить время, ты занят, ну конечно, приходит масса сообщений, ну, невозможно, бурим, делаем оборудование и так далее, нет времени просто, тем более сейчас сезон, который заканчивается, но сезон еще нормально идет, вот. зимой, да, времени побольше, могу пообщаться, вот. но когда приходит 20-30-40 сообщений, ну, просто физически не вывозишь, Поэтому, если такой видеоформат зайдет, то, может быть, будем отвечать в таком видеоформате. Все. Всем привет! Сегодня у нас 26 сентября. Воскресенье. Приехали были скважину на новое место. Как ни странно, еще есть новые места, где мы не были скважины. 150 кМ от дома сзади речка уровень речки совпадает с зеркалом в колодцах 4,5 метра колодцы здесь со сбестовой трубы но с большой там диаметр около 300 трубы забиты и также вроде есть абиссинские скважины но опять то есть то нету как обычно ничего не понятно вот сейчас будем пробовать бурить здесь люди занимаются скотиной фермера летом э, с с речки вода идет хватает а зимний период воды не хватает вот сейчас будем бурить вот, вот здесь вот слайд там уже все подготавливает сейчас я сниму так вот она речка вот животина он одинокий стоит что его выгнали от общей стаи Годка, как всегда. Осень. Осень, осень. Что, пошла? С речки водичку берем. скучно, О, уже бочка наполнилась. Замечательно. Ну что, получится скважина? Дай бог, пару. Я вспомнил о боге. сейчас начнем. <с Cette allora burenia> так, начало бурения. Первая шта. <sharpyt> да, по полтора, <smut noise> Сейчас посмотрим, что тут у нас. Я пока взял. Как... Cómo... Чем тебе она мешает, я не пойму. Мешает, что сейчас сорвется. Нет, я вот. Не, вторая труба. Полтора метра глины было, да? Да, она сейчас идет. Глина идет. Когда на новых местах, все можно ожидать. Это считается как бы разведочная скважина. Но самое главное, что мы уже зеркало узнали. Что здесь с половиной метра до зеркала. Потому что в таких местах нужно знать зеркало. Потому что можно встать так, что верхняя часть фильтра будет касаться самого зеркала и насос качать не будет. То есть будет подсасывать воздух. Вот. Поэтому очень важно знать зеркало. Но и так, что колодцев нету. Зеркало узнать нельзя. Только методом тыка, скажем так, да. Пробурил, обсадился, замерил. Так, бурим, пока глина, вторая штанга. Так, вторая штанга заходит у нас. Идет глина плотная, хорошая, желтая. Три метра глины. Это замечательно. Куда упор. Пласт хороший, который все сверху держит. Славка снаружи мокрый, еще и спотел на ровкурит, пыхтит. И снутри мокрый. такой песок прессовывает. Третья штанга, 4,50 будет, как раз уровень речки будет. Сейчас попался какой-то вот с камешек. Показывай нам, что там шло. У меня с песочком? Ну, такая, да. Где камни, которые ты проходил? Ай, ты его увидишь. разболбил. Вымыло. Пыль? Вымыло, да. Короче, при штанге 4,5 метра, в конце пошло помягче, сувринок пошел. У нас четвертая труба, да? Шесть метров будет Начинает падать, да, труба С провальчиками, короче, идет Своем это И вот Очень хорошо Лучше так, чем Одна глина Теперь главное после 4,5, после зеркала на 2 метра вниз уйти и уже там искать его, чтобы фильтр у нас был уже вне зоны доступа зеркала воды. Тем более фильтр у нас 2 сегодня. без вариантов ну-ка покажи нам Вячеслав что там у нас выходит ну, да. Песок. Да. сальника на мотор в тех магазинах где эти моторы продаются там надо и сальник спрашивать и вот человек вчера писал что типа того мотор лежал долго поэтому сальник потек да скорее всего он потек не из-за этого этот мотор не предназначен для бурения он предназначен для чистой воды вот поэтому там санек его усиливает немножко а, там давай два там или не знаю прокладку стоит там резиновую поэтому вот он ходит у него и то Иногда ходит годами, иногда, блин, на каждой скважине текет. Поэтому аккуратнее с ним, с этим насосом. Не буровой Ну, бурить можно. Под свой страх и риск, да. Просто, когда буришь, надо смотреть, чтобы вот отсюда, вот, где вал, вода, не было воды. Как только водичка побежала здесь, значит, сальник пропускает. Сразу выключаем. Выключаем и либо сальник меняем, либо, как я... Когда езди, вот без Санька. с этим насосом Я с собой вожу, сейчас покажу Буровой нормальный насос Вот двухметровый фильтр Слава, сейчас, секундочку Где он у нас? Вот он Вон лежит буровой насос Спасибо, Валерий Прислал с Москвы Четвертая сторона А, пятая. вот вырезать много приходится Ты вот глина, понял? Ага Скажи Вот, что тебе нормальный песок? Хороший Ну это его было, блин, сколько? Не побольше Нет, ты веришь? Вот, вот, вот это он есть, видишь? Вот, вот, вот он есть, Сколько ну, было его? Метр, я тебе еще раз говорю, метр. Сейчас 7.50 труба. Ну, метра у тебя осталось. 7 ровно, да? 7 ровно, да. 2 метра фильтра, 5 метров будет верхняя часть фильтра. 5 метров. Зеркало, ,5. Ну, в принципе, можно, конечно, дальше попробовать повернуть. Вопрос надо запомнить, да. 7 ровно, да ну подожди да нет никакой мелковат все там нормально это вот эта начинающая бригада начинает искать зернистый песок которого почти нигде нету блин и не встаю уезжают. человека вот лучше поглубже чуть-чуть чтобы верхняя часть зеркала была подальше да да да мел Ну сейчас пойдет вот да, да да а это бы вот, на... 50, половина, да Вот, да. Ну, Такое... да да ага, Жир, Тогда, да, метровый, это, ложь, или... ну, да да дальше, Простой, как вы, как вы. Сейчас, глина, да да да да да да да да да да да да да да да да да да и да да да да да да да да да за yeah. ума не кончается вот, Не кончается. Сейчас вот кусок идет. Нет, разумею, а? <как> Хорошо, Давай еще это накрутим, глянем, так, вот, метров, да? Спойну, да? да. да. А нет, стой, его вымыл уже. Ага. сейчас клапан похлоднеет. Мотор поменяет звук, и нам жила покажет какая она. Смотрим, наблюдаем. Иногда может так, что может упасть, пока не падает. бессинская скважина на таких грунтах работает замечательно. С перебоями пока, но уже более менее пока шансы большие. Напор будет давить хорошо. Эти насосы работают на давление. Чем больше мы зажимаем, тем они сильнее качают. Все, Поставь я ее слав, чтобы вы видно холода как-нибудь, но ну, на что-нибудь. Вообще четко вообще. Она еще не вся, это облеглась. Она раскачается на вода мне кажется железом должна на этой глубине да, да. Ты тут уже ничего не сделаешь ну, так, так, ничего это, это максимум что можете сделать а да а глубже еще хуже будет главное что он вообще есть так ну что у нас получилось по факту Пробурили мы вот здесь вот, начинали бурить. Весь ролик я снимал вот эту скважину, мы бурили, пробурили один с половиной метров. Вот, обсадились на семь с половиной. Скважина воду не дала. Скорее всего, замыли, но скорее всего не то, что замыли, а скорее всего, то, что было пробурено ниже, больше. Поэтому все, что обвалилось, падало вниз, я и песком он засыпал. Короче, ничего она не дала, пришлось там перебурить. Рядышком на 7,90. То есть это практика стандартная, когда такая ситуация происходит. Иногда можно подняться выше, и вода сразу идет. То есть в этом месте, где нужно, обжимается выше. А в некоторых местах вот здесь и песок не сразу, он такой вялый, скажем так. Неохотно отдает воду, неохотно он осыпается. И поэтому здесь пробурили глубже. Дальше была одна глина на 1,5. И пока бурили, верхние слои замыли. Вот и получилось, что мы взяли, отступили. Это все бросили хозяйство. Обсыпка не помогла а песком. Отступили и рядышком пробурили ровно на тот метраж, который нужен нам. Ниже не пошли. Все. Сейчас опустили компрессором. Компрессором тоже не особо хорошо выкидывало. Когда маленькие скважины и большие зеркала. Ну, здесь вот 5 метров где-то. Вот. Выкидывать не очень хорошо. Но Вот вода пошла. Есть места, где пока насос не поставишь, вода не пойдет. Вот у Володи Абрамова делали мы тренинг. Вот там наподобие такое место. Там скважины неглубокие А компрессором почти не выкидывать. Пока насос не поставишь, вода не идет Вот такая скважина на новом месте В принципе, скважиной мы довольны Единственный момент, что железа очень много, мне кажется Сейчас даже на вкус попробовал Но здесь поить скотину как бы Поэтому, я думаю, пойдет Тут без вариантов Глубже еще хуже будет Вот На новом месте такое бывает, что либо вообще не пробуришь Либо вот приходится Маркетанец, скажем так, да Пробовать. Ну вот, со второго раза скважина получилась, запустилась, я считаю, что все замечательно. Не-не-не, если она сразу не ушла, не кончился, не кончится. И качает, в принципе, вообще замечательно, четко. Спасибо за просмотр данного видео.